Всем большой привет! Меня зовут Убина Людмила, и я простая мама в декрете из города Ульяновск, воспитывая двух прекрасных дочек. В этом видео я хочу вам рассказать, как круто изменилась моя жизнь за последние несколько месяцев. В октябре 2019 года я начала сотрудничество с крупной компанией недвижимости, которая называется New Millennium Center Ltd. 24 марта этого года компании будет уже 9 лет, как она на рынке. У нашей компании есть два направления бизнеса. Первое – это недвижимость и все, что с ней связано. Второе направление – это интернет-бизнес. Интернет-бизнес представлен бонусно-накопительной реферальной программой, участником которой, собственно, я и являюсь. Начну с того, чтобы стать участником этой программы, может абсолютно каждый человек. Абсолютно. Для этого не нужно обладать какими-то специальными знаниями. Что же даст вам это сотрудничество? Во-первых, вы сможете иметь постоянный ежемесячный доход, который зависит только от вас и от ваших действий. Ну, на первых порах от 20 до 50 тысяч рублей в месяц вы сможете зарабатывать очень даже легко. Но и самое главное, самое вкусное, да, почему мы сотрудничаем именно с этой компанией. В перспективе за год работы, год конечно очень средний срок, но все же за год работы в этой компании вы сможете заработать и накопить на собственную недвижимость и купить ее у компании за границей. Либо если вам заграничная недвижимость не актуальна, вы можете получить и забрать эту выплату денежными средствами, потратить ее полностью по своему усмотрению, купить квартиру, закрыть ипотеку, закрыть кредит, в общем распоряжаемся так как хотим, круто и всего это за год активной работы в компании. Как же работать? Самый главный вопрос. Стоит начать с того, что нужно понять, что такое реферальная программа. Реферальные программы сейчас везде. Все уважающие себя компании пользуются этим методом продвижения. Почему? Потому что это очень мощный маркетинговый ход. Обалденный просто. Человек, который придумал реферальную программу, он на самом деле гений. Почему? Потому что реферальная программа – это рекомендации. Это бизнес на рекомендациях. Еще проще, если сказать, это просто сарафанное радио. Ничего не работает лучше, чем сарафанное радио. Вы становитесь партнером, покупаете у компании сертификат на недвижимость. Номинал сертификатов абсолютно разный. Выбираете подходящий именно для себя, для своего бюджета и начинаете работать. Ваша работа заключается в том, что вы активно пиарите компанию. Можете следить своего окружения, можете в социальных сетях. То есть так, как вам удобно. Все инструменты для работы у нас есть. Обучение, полное сопровождение от «А» и до «Я». Мы предлагаем вам сотрудничать и строить свой бизнес в крупной успешной компании, с обалденной, в обалденной команде. За четыре месяца работы мой доход больше одного миллиона рублей. В нашей команде на данный момент 23 миллионера. Ну, это круто, ребят. Эта компания решает все мои проблемы на данный момент. На секунду я простая, мама в декрете. Имею доход в среднем от 80 тысяч рублей в месяц. И это самое лучшее то, что случилось в моей жизни. Если тебе интересно подробно, чем я занимаюсь, здесь снизу мои контакты, пиши, я с радостью с тобой пообщаюсь.